Сборная России по футболу попросила Оксимирона отложить выпуск нового альбома. Представители сборной России по футболу обратились к рэп-исполнителю Оксимирону (настоящее имя Мирон Федоров) с просьбой отложить выпуск нового альбома из-за матчей отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Комментарий доступен на YouTube-канале исполнителя. Мирон Янович, у нас игры 11 и 14 ноября. «Сможете в эти даты не релизить альбом?» Попросили в пресс-службе национальной команды. Комментарий был оставлен под клипом рэпера на песню «Цунами».